Всем привет, мои дорогие друзья, с вами как всегда я Саша, и сегодня мы вместе будем начинать играть на карте, которая называется Джоливил. Ну что, ребята, поехали! Hey, hey, hey, hey, hey. такая очень интересная карта тут есть у нас получается сундуки с разными днями это знаете как адвент календарь вот просто вот то же самое только в майнкрафте вот как вы понимаете сегодня у нас 1 декабря и эм, как бы соответственно сегодня мы сами начнем именно с 1 декабря так ну-ка вот эта карта на двоих но так как у меня больше нет друга мы с вами будем играть на этой карте одни вот так вот хау хау хау скоро рождество конец так короче в общем то тут написано о том что Гринч хай up в пещеру кстати я не знаю как это перевести но я понял это типа Гринч неподалеку залез в пещеру помогите Джоливиллу спасти Рождество так, и нам нужно найти какого-то дэшера и пройти паркур. Только вот фиг знает, <свист>, где находится этот дэшер. Ну, давайте попробуем найти. Как я понял, это, короче, какой-то чувак, которого нужно найти. А, вот, но там нужно пройти паркур. Так, слушайте, что-то у нас как-то слишком э, маленькая э, э, дистанция рендера. Давайте на 12 поставим, а то что это такое мало мы... Я себе могу и побольше позволить. Я же не на камне каком-то играю, правильно? Ну, в общем, сейчас будем искать этого дэшера. Happy Snowman. Ice. Вот! Мистер Джинджерс Хаус. Вот! От мистера Джинджера надо! Короче, надо найти сначала какого-то джинджера, а потом дэшера. Как все сложно! Это типа сюда куда-то. Слышите ли? Ой, мама дорогая. Не, <связь> привет! Пока. Ты кто? <свист> Во, Дэшер! А это, кажется, Джинджер. Вот это вот огромное. Это дом Джинджера. Сейчас будем паркурить. Ну-ка. Опа. Сейчас поедем. И нормально все будет. Там медведь, что ли? Это <свист> непонятно ничего. Ладно. Только вот непонятно, куда нам идти. Как бы. Опа. Нет, <свист> не сюда. Так, ну-ка, давай, ОПА! О, вот так вот это делается, Кажется немного не в ту сторону. Опа. Да, да давай ты, ну ёбанее. Опа, вот так вот, да. Значит, дальше теперь вот сюда. Ставим здесь, СП. Сейчас, СП, спампоинт, приятать, давай. Потом надо будет, конечно же, убрать отсюда спампоинт, к чертовой матери. И нам, я так понимаю, туда. Так. Сука. Не зря ведь прописывала. Ладно. Ну давайте тогда пропишем этот... Как он там... Геймролки Inventory True. Все, теперь у нас вроде как не должны пропадать вещи. Так. Поеда! Серьезно. Вообще серьезно, да? А, как я не люблю паркурить по заборам. Мама. Пасымина. О! Ну-ка, ну-ка. Сука. Надо было спампоинт поставить. Так, ну-ка. Так, options. Controls. авто автоджамп. Оф, сейчас мы пропишем кил себе еще раз. Так, ну-ка, опа. Оп, вот так вот, сразу здесь. Спампоинт. Спампоинт. Опа, ага, дальше, дальше ты не пройдешь никак. <смешно>, Смешно получается. Значит, нам сюда. <смех> Серьезно <что -то>? сейчас? <смех> так ну-ка, кил. Ну, опа. Так ну-ка. Опа. <смех> сейчас горю, короче. А, я не смогу, ладно. Я выбираю суицид. Опа! Так, ну-ка, не люблю паркурить по лестницам. Опа, получилось. А. Мама, не люблю паркурить, паркуриться. Паркуриться. Ну-ка, вот так вот. И вот так, вот, все здесь сейчас СП. все Нормально. Опа. Опа. <с> Блин, тут сложно, кажется. Или. Опа! Или не сложно. А... <с> Там невидимые блоки. В смысле? но так нечестно. Опа. Оп. Оп. Так ну-ка. А, ну значит надо будет типа на золотой блок встать, что ли. Опа Сам себе подставу сделал, представляешь? -摆 -摆 а так, ну в принципе Э! Э! Опа! Опа! Опа! Так, как там пройти, я не понимаю. Объясните мне. Так. Опа. Оп, оп. Да почему я там не пролажу? Ну что там, там что тоже, что ли, эти ваши тупые невидимые блоки? Если это так, то идите в пень. Блин, там снега их с башкой. Это. С башкой подарка. Можно, короче, знаете, отрубить так. Немножечко. Самую малость вообще. Так, что тут? Я сейчас тебя сломаю, зараза. Или... Короче, смотрите, еще будет магия. Цыганский фокус, ребят. <coughs> так, ну-ка, сломали это. А дальше... Э -э... Опа! И готово. все Привет, олень Дэшер. Так, ну-ка... И чё ты не вылазишь, зараза? Давай выходи отсюда. Ты чё ты такой жирный, а? А как отсюда выйти? Может здесь есть какой-то... Ты... Сюда. Побежал за мной. Вот за мной олень бежит. Что? Тут есть какой-нибудь выход? А, тут типа... Ой. Нет. Че типа через паркур, что ли? Тут нет или нет никакого выхода из этого какого-то, не знаю, лабиринта? знаете, Извините, проходов Нарнию. Ты за мной, да, все. Смотрите, тут что-то есть. Отсюда можно выйти, да? Да, вообще без проблем. Главное, чтобы этого не прищемило к чертовой матери. И побежали. Он вообще за мной? с Это вылез. И похотились. Поехали. Сейчас ее сломаем, короче. Она не ломается. Она не ломается. Опа. Топ-то-то-то. Ну что ж это такое, а? Не. Будешь, блин, тут ще сбегать. От меня он лодку залез. Зараза. Побежали давай. Так идем. Э. Нифига, что это что это за хоррор? Ой, мама, уходим отсюда быстрее, а то там хорр реально какой-то. И, заяц. <гас> <гас> Ты че убийца? Ты че маньяк? Или А, это текстурки, господи. <гас> Синяка, как утка. Так. Господи, они так пугают, конечно, я шуганулся. По-моему... А вот ты за мной идешь, да? И куда его цеплять? Тут есть место, куда его можно прицепить. А, ну вон там Санта. Ну значит, сюда получается куда-то, да? Ну-ка. Получается так. Готово. Давайте украдем подарки детей. Кажется, он ничего не приготовил. Что это за говно? Иди в жопу. <с> Тупой, блин. Давайте сейчас, как бы, мы с вами выполнили это задание. И в конце каждого задания нам нужно будет красить носки. Поэтому сейчас мы с вами возьмем. <с> кого-то Там какое-то странное название И покрасим их в красный Потому что красный мой любимый цвет И его надо будет засунуть вот сюда Как трофей Вуаля Ну а я думаю то что На этом я с вами уже буду заканчивать Поэтому ребят если вам понравилось это видео Обязательно подписывайтесь на мой канал С вами был я Сашари. Всем удачи всем пока